Это дура хочет в реке. Стать тиктоки вроде первые леди Сутки напролет тупо зависает ленте Ставит лайки, пустит и комментит Вечно в топе, вечно в тренде Дура хочет